Однако, доброе утро. Станция уже встала. Мы проснулись. Пошли погулять. Сегодня ветрено. Ховно, правда. Осень. У нас идут последние приготовления к отплытию, да? В Олег уже готов плыть. Сиди. Наш первый выход на новой яхте. Смотри, мама. Что? Погодка сегодня ветреная, волнушка присутствует, много белых барашков. Это барашки, это И чай. чайки, а там дальше барашки. По слухам, где-то в этих местах снимали фильмы «Особенности национальной охоты». Помните «Кордон Кузьмича? Вот. Где-то здесь этот кордон. Очень живописные места. Выборгские шкеры. Красота непередаваемая, ни камерой, ни словами. Да, ну вывез. Из ниоткуда. Ну, в смысле слова одной левой, да, Витя? Там бой обойди меня с юга. Информаторы как раз за ним. Здесь куда интереснее ходить, чем у нас на пироговке. Буи разные, камни мель. Мы идем по Фарватеру. Между зеленым и красным буем. Вот смотрите, с одной стороны красный, с другой зеленый. Будем изучать местность. Смотрите, какие красивые острова. Бесподобно просто. Сейчас выйдем за острова, там будет свободная вода, нужно просто поставить. За островами? Ну вот сейчас выйдем за острова, вот буквально вот, где фарватер отмечен. Это большой участок, да? Ну да, больше чем. Ну чуть больше, чем здесь. Скажу, что там открыто море. Но езди поставить паруса. Справа у нас красный буй, погораживающий, фарватер. Вы конечно, все очень потрёпанные. Повидавшие виды. Берег бесподобный. Камни, березы. Мы идём Фантастика. А здесь против солнца у нас зеленый будет. Природа сказочная. Мы планируем ставить порус. Олежка заслуг. Любимая буняшечка. Одной день, рыбаки, створ, как я понимаю, вот здесь вот какая-то конструкция, и вон там вот на острове видите, тоже белая конструкция, думаю, это створ фарватера. Смотрите, мы идем против студового хода, видите белые вот эти квадратики, это створы студового хода. Они должны соединиться. Когда они соединены, значит, мы идем правильно по столовому ходу. Как вы видите, сейчас мы идем не совсем по столовому ходу. И нам надо управляться. Я сейчас руку до всех сил. Стараюсь вернуться на столовой ход. Они должны быть соединены меня позади корми вот так вот видите так а мы готовимся ставить поруса Идем под парусами по судовому ходу, вот он буй а, правой стороны фарватора. не левый, а правой. тут действуют морские правила, поэтому красный буй обозначается левый, левая сторона форватора. зеленый правая. нас мирового океана, из этого моря можно выйти куда угодно. Итак, редкий момент. Я наконец-то доверил Юле управление лодкой. Вон она, яхтовладелица. Стоит, управляет своей яхтой. Ребенок хочет рыбачить а у нас нет никакой удочки для троллинга а наша не подходит наша нет не подходит ну хотя нам знать как минимум другая нужна наша, наша. Ну вот и первая поломка в пути. Вылетела кнопка от э, как это называется? Я, про -про я не знаю. Ну да, от накидки на брендерщит. Ну конечно, она вылетела не сейчас, Дети зацепили то зацепились вчера. Но сейчас на совсем. Мы идем тихонечко под, под свинком, узла 34 4 а Витя пошел полежать на полу. Шучу, он просто лазит там, вон Вот Смотрите, какая там гряда камушка. Мне если честно кликует все. Там прям гряда там чаще из под воды камней. Вот. Там еще один камень. Ты меня снимаешь ты? Вода. Вот такой вот яфтинг. В этом море, блин. Юрий, мне не страшно, да повернем. Короче, мне страшно так близко к камням и мы сейчас будем делать положительный так, чтобы идти, продолжать идти в сторону. Возвращаемся к нашей первой прогулке после покупки я. я. А здесь вот подсвеченные камушки в виде лохнеского чудовища. Вот такая вот переда. на яхте звали участвовать в, в, в регате яхтись не прыгали, так что снаряд. да на сегодня звали выбор но когда ты первый раз выходишь самостоятельно на яхте другого класса чем ты ходил раньше то, конечно непривычно надо будет освоиться тем более когда путешествуешь с детьми смешная вот там, в капюшоне, но забыла себе шарф, детей собралась и забыла, поэтому Вот такой вот живописный разбитый камень. Это разрушается на берегу молотком сварит. Возле входа в наш яхтенный порт. Вот швартовка. Дело нелегкое. Заканчиваем швартовку, поправляем то, что здесь было неправильно одето. Балуются на носу. Обходи, Олег, давай слази. Вот. вот так вот.